сегодня приехали на Color Fest, привезли две жиги сюда, вами и, и Джонни. Ой, ну, здесь немножко... Давай, давай, поливай, поливай, поливай, поливай, поливай! Да, Из и с пехером. пехером. Мы начали уже пить пехер, потому что не понимаем, что происходит. Борются все, кто может нам помочь в этой проблеме. Мы уже поменяли 345 тысяч раз свечи, катушки, два раза насос, настроили давление, перепаяли блок управления катушками. И все равно пока мы не можем понять, в чем проблема. тренировочного проезда место 73,5 балла, Лутьянов Никита. Третье место 89 330 Александр Гринчук. Второе место 90-167 Максим Миллер. 93 Дмитрий. Третья понравилась тебе, да? И мне. Я орал, не, как чуть не... Ну что а это? Бекер с Нет. Бекер с пепси? Бекер чистый бекер или не, нет? Не-не, спасибо, братан, это слишком для меня. я, у нигеры, мы приехали на DriftStandShow с Сильпо. У нас э, все раскладывается, все приезжают. Сегодня должно быть очень дымно, людно, круто и просто незабываемо, как обычно. Команда StuntRideUA в составе двух человек. Это ваш покорный слуга Славомир Хилинский и Андрей Головня уже на месте. Александр Гринчук борется со своим автомобилем, который он э, оставил в Киеве. Спросим у него пару слов. Будет офигенное шоу, очень жаркое, крутое, и Гриня спалится. Что сегодня тут будет? Сегодня будет интересное шоу. Я надеюсь, увидеть новые трюки от пацанов. от грини ничего нового, кроме жженной резины, не увидишь. Есть сцепление. Разве... А, есть жженное сцепление. А, Там оно уже такое подшатанное еще с броваров, с шоу в броварах. Mm -hmm. а... Ну посмотрим, у нас приедет три шоу, три выезда. Будем надеяться, что не сожжет, потому что ему еще на чайку надо доехать. Что касается трюков, ну, Гриня мог бы сделать дрифт, например, из нового. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ закончилось наше шоу как игриня уехал служенной с цепой гриня спорит все счастливы было очень круто куча спальной резины ждем всех на всех наших остальных шоу 3 сентября приглашаем всех на дрифт на чай мы там будем делать шоу мы возьмем с собой квадроциклы мотоциклы будет дым эмоция челки, все челки, челки, телки на поward должен был быть дрифт такси но мы решили устроить контест по дрифт парковке Поехали! Давай, братан! Да! Просто поездят с кол! Да, давай, с него нет ручника. Пятьдесят восемь. Тридцать три. Задача отойди, найди, мне нужен, на 26 число. Хорош? Тут нечего мерит. Оп, оп, оп, оп, 56. Что ты понимаешь? Давай, покажи весь вариант. 67 62 32. 開始 Бухло какое-то желтое. кое-то подсолнечная поля. -а -а -а -а. За весь день ни разу не выехал, нормально. Это решение выехать на квалификацию, хотя бы одну попытку проехать, чтобы получить баллы и дальше заниматься машиной, чтобы ее не загонять в предельные нагрузки. По итогу эта квалификация была оценена судьями на 21 место, чего в принципе хватило при условии сетки топ-24. Вчера до ночи ребята занимались устранением проблемы. Спасибо большое СТГ Тим Семнюку, которые помогали все это время. Таким образом, удалось избавиться от одной проблемы, но появилась другая. Теперь машина едет, но такое впечатление, что на 200 силах. Тем не менее, приняли решение все-таки ехать. И Никита находится сейчас в нижней сетке, уже в лузерах. У него нету права на одно поражение. И сейчас он ждет своего соперника из пары Геращенко-Никифров. Смотри, <соединяющие> смотри, смотри, смотри. <соединяющие> 16 к <соединяющие> Сетки, Никита лукьянов и Поехали! Геращенко. Кращенко, проиграл. Владимир Кирис будет соперником Никиты Лукианова Дальше в нижней сетке. Ты тоже объявил? Да. Поздравляю. Да. Никита любит меня. Ну, 97. 275, 35, 25. Никита полюбит. ха Четверка финальных заездил. Дмитро Илюк, 20 номер. Нинчук Александр 1 номер. Так Время Сергея, номер 101, место Киев. Время Сергея! Вот такой вот онлайн не Ooh. У нас достаточно интересное стратегическое решение. Команда No Motors, поскольку у них есть право одного проигрыша. Вот No Motors, вот они конкретно пацаны, которые в двухэтажном доме живут. У них есть право одного проигрыша, которым они решили воспользоваться для того, чтобы выиграть время на ремонт автомобиля. Соответственно, они падают в нижнюю сетку, где их уже ждет Дмитрий Люк в финале нижней сетки, да. а он же заезд за третье место. И Если они сейчас починят машину, то у них сохраняется шанс попасть в финал, выиграв Илюка, что было сделано уже сегодня один раз. А Александр Гринчок уже в финале ждет своих друзей. Третье место. Думаешь, но... А нас ждет финал Дмитрий Люк и Александр и так, Кринчук. Битва энергетиков. Добрый... А вот вам и финал. Смотри, нету ничего. Контакт таки был, я только что посмотрел повтор на экране трансляции Посмотрите, что происходит Sorry. Он такой выставил тормоз на наручнике Я выставил себе газ открыл Очень напряженная гонка была. Война, которая длится годами уже. Еще со славом, а еще до дрифта, Александр Гринчук и Дмитрий Люк, продолжилась на сегодняшней гонке. О! ситуации, которая тянулась около часа, может больше, может меньше. В Первом и единственном заезде финала на постановке был допущен контакт с Александром Гринчуком, после которого Дмитрий Илюб не смог продолжить заезд, вылетел в бетон. Повреждения, которые были нанесены контактом, не дали возможность продолжить гонки. Соответственно, сзади едущему пилоту присуждается поражение. Итого Дмитрий Лю одерживает победу, получает кубок за первое место. Александр Гринчук второе место и Сергей Кремец третье место. У Максима Миллера, к сожалению техсход. Никита Лукианов тоже, к сожалению, техсход. На этом наш выпуск заканчивается. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте репосты. Все будет дрифт.